Широка и глубока, то спокойно, то буйна. Петербург стоит на ней, берега все из камней. Распуская рукава, огибает острова. Называется река именем простым Нева.